Правка шеи, так же как правка всех остальных отделов позвоночника делается после вытяжения на валиках, но сейчас я его уже сделал. Задача того, кто лежит на столе, расслабиться, дышать носом, потому что ничего сверхъестественного происходить не будет. 嘿嘿。<laughs> Привыкаешь? Mm? Если это первый сеанс, то после того, как мы сделали шею, делается несколько минут перерыв, чтобы кровоснабжение мозга восстановилось, прилила краска к лицу, какое-то, может быть, головокружение легкое, отошло то есть чтобы добиться полного успокоения и потом уже приступаем к груди пояснице там ногам рукам в зависимости от ситуации